были задуманы для того, чтобы просвещать публику о внутренней работе человеческого организма и показывать эффекты здорового и нездорового образа жизни. Ориентированные в основном на непрофессиональную аудиторию, выставки призваны вдохновить посетителей на осознание хрупкости своего тела и осознание анатомической индивидуальной красоты внутри каждого из нас. Каждая выставка Body Worlds содержит реальные образцы человеческого тела,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 что они меньше курили и употребляли меньше алкоголя. 33% с тех пор придерживались более здоровой диеты. 25% занимаются больше спортом. 14% стали лучше осознавать свое тело. Что такое анатомия? Анатомия – это изучение тела. Сам термин происходит от греческого глагола «анатомиен», что означает «вскрывать, препарировать». В ней описан важнейший процесс этой области исследования – вскрытие и расчленение тела на отдельные его части, а также их описание. Начало анатомии было положено в III веке до нашей эры. Анатомия – древнейшая научная дисциплина медицины. Первые документально подтвержденные научные вскрытия человеческого тела были проведены еще в III веке до нашей эры в Александрии. В то время анатомы изучали анатомию путем вскрытия животных, в первую очередь, свиней и обезьян. Клавдий Галин – самый выдающийся врач Древней Греции, чьи выводы основаны исключительно на изучении животных и чьи же ошибочные теории анатомии человека доминируют и влияют на медицинскую науку вплоть до эпохи Возрождения, то есть более тысячи лет. Хотя анатомия официально не запрещена церковью, социальные власти отвергают вскрытие человеческих трупов вплоть до 12 и даже 13 века. Вот почему анатомические исследования застаиваются, изменение отношения к Преподавание анатомии происходит только в 13-14 веках. Однако преподавание состоит в основном из лекций из канонических трудов Галина, без проверки через фактические препарирования. В современную эпоху, в 15-16 веках, продолжателем анатомии являлся Леонардо да Винчи, который выполнял множество анатомических скрытий человеческих трупов и составил основу его знаменитых, очень подробных анатомических набросков. В средние века тело рассматривалось как хрупкое жилище души. Однако в эпоху Возрождения человеческое тело превозносится своей красотой и становится основным источником вдохновения для художников этой эпохи. Ради искусства многие художники эпохи Возрождения начинают изучать человеческое тело. Леонардо да Винчи и Микеланджело не только посещали вскрытия, выполняемые их медицински подготовленными друзьями, но и сами брали скальпель с целью проиллюстрировать тело во всем его природном великолепии. Наиболее реалистично изображены не только тело и мышцы, но и костная структура, скелет и кожа. Леонардо да Винчи страстно изучал человеческое тело. Под покровом ночи он взбирался на кладбищенские стены крал тела и тащил их в свою мастерскую, сам видел. Там он препарировал их и использовал в качестве моделей для своих скульптур. Настоящая наука анатомии основана в эпоху Возрождения работами анатома и хирурга Андреаса Визалия. Визали описывает, что он наблюдал во время публичного вскрытия человеческих трупов. Рассекая человеческие тела, подготавливая мышцы, сухожилия и нервы до мельчайших деталей, вязали, доказал более 200 ошибок в анатомических работах Галина. Своими всесторонними научными исследованиями человеческих тел молодой профессор медицины не только революционизировал анатомию, но и всю медицинскую науку. В эпоху Возрождения вскрытия стали представлять интерес не только для медицинского форума, но и для широкой публики. В эпоху Возрождения все больше и больше врачей, как и широкой общественности, стали хотеть увидеть человеческое тело своими глазами. Слово «вскрытие» происходит от греческого слова «видеть своими глазами». Анатомические театры строятся во многих городах. Богатые и бедные одинаково стекались на публичной презентации вскрытий. Некоторые анатомы используют свои навыки вскрытия традиционно художественным способом и превращают свои образцы в прочное произведение искусства. Анаре Фрагонар превращал свои анатомические образцы в долговечное произведение искусства. Он впрыскивал им цветной воск, который застывал внутри кровеносных сосудов. Оставшиеся ткани подсушивались и обрабатывались лаком его работы до сих пор выставляются в национальной школе ветеринары Дальфорд под Фарижем Франция. в Франции. В XVIII веке художники-анатомы создают первые образцы всего тела, которые сушат и покрывают лаком. Некоторые образцы того времени содержат металлические сплавы, которые расплавлялись и вводились в артерии, пока не еще горячие. Общественный интерес к анатомии не ослабевает уже несколько столетий, только в XIX веке, когда анатомия стала наукой, публика лишилась возможности наблюдать вскрытия. Выставки Body Worlds успешно возрождает культуру публичной анатомии, вдохновляя миллионы людей проявлять интерес к анатомии. Уникальная программа «Донорство тела для пластинации» была основана в 1982 году доктором Гюнтером фон Хагенсон и зарегистрировала более 19 тысяч доноров по всему миру. С 1993 года этой программой руководит Институт пластинирования в Гейдельберге, Германия. Донорское тела для пластинации является и остается этическим краеугольным камнем выставки Body Worlds, изобретенное ученым и анатомом доктором Гюнтером фон Хагенсом в 1977 году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 взяты из старых анатомических коллекций и морфологических институтов. Как было согласовано с донорами тел, их личности и причины смерти не разглашаются. Выставка фокусируется на природе нашего тела, а не на предоставлении личной информации. Позы пластинатцев тщательно продумана и служат воспитательным целям. Каждый пластинат позируется для иллюстрации различных анатомических особенностей. Например, спортивные позы иллюстрируют использование мышечных систем во время занятий спортом. Позы подобраны таким образом, чтобы подчеркнуть специфические анатомические особенности и позволить посетителям соотнести пластината со своим собственным телом. Организаторы телесных миров считают, что когда люди больше будут понимать, как работает тело и как оно может разрушаться,